Да, это На золотом крыльце сидели Царь-царевич, король-королевич И женщина с огромными Глазами О, да я смотрю у вас тут Ты че здесь разошелся? Сядь на место Какого... Да, я, папуль, понял, что у тебя не все в порядке с головой. А ты что за мудак? Оу! Так ты не мест. Я могу установить любые модификации наружу. за очень скромную мзду. Скромную? 60? Это скромно? каждом находятся кристаллические кости, якобы останки четырех любимых жен. Вы ебанутые! Окей, okay, ребята, здорово! Сегодня продолжаем с вами играть в Resident Evil Village. А в прошлой серии мы с вами выяснили то, что у нас здесь, в этой местности, где мы бегали от каких-то непонятных ублюдков, похожих на Йети... Нормальных людей нет Короче, мне нужно найти две печати Чтобы открыть проход в замок Димитреску Я в тот раз, в тот раз Я начинал записывать, короче, недавно Но у меня что-то запись не пошла Я нашел одну печать где-то в доме Сейчас я обошел здание И мне нужно вон туда на кладбище Есть одна только проблема У меня нету патронов вообще у меня нет патронов, а здесь этих ублюдков Вводится до задницы Я понятия не имею, что мне сделать Я понятия не имею, что мне надо сделать Чтобы попробовать как-то мимо них пройти Потому что без патронов это почти невозможно У меня есть, конечно, порох У меня, у меня, у меня есть порох, но у меня нет ничего остального О, тут можно патроны Ржавые обломки там где-то, кстати, по пути, по-моему, были ржавые обломки. О, сейчас попробуем, короче, с вами выйти. Потому что... Объективная... Мать твою, бля, муха! Вон, смотри, бегает этот ублюдок. Объективно, без патронов я здесь ничего вообще не сделаю. Я уже пытался туда пройти, у меня ничего не вышло. Погоди, может, тут где-нибудь в этом доме будут ржавые обломки? Перепрыгни, пожалуйста, спасибо. Ржавые обломки есть. О, патроны дробовика, пацаны. Пацаны, у меня есть шанс, походу. А... Так, давайте посмотрим. Подождите, а я могу сделать сейчас? Пистолетные патроны могу сделать. Предмет создан. Все, пацаны. Под... слушайте, блин, У меня, короче, есть шанс, походу, пройти мимо этих тварей. Единственное только то, что я их не вижу, нифига... Так, слушай, я не буду на тебя тратить, пока патроны. Подожди. У меня лекарств нет. Сука. Тихо-тихо-тихо. Ну ты давай, давай, давай, брат, немножко пробегись. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. отстреливаться будем сейчас. Попади, хорошо. Мне патронов у них не хватает. Быстрее! Да ты чё серьезно, что ли? Давай, давай, давай быстрее, быстрее, быстрей, быстрей! быстрее! Быстрей. Быстрей. Закрой дверь. Ну. Закрывай, закрывай. Ты чё? Всё, всё, всё, э, всё, все, все, все, все. Все хорошо. Делаешь? Я. Близзад. Да успокойтесь, спокойно, тихо. Не трогай. Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет.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 и не шумите. А я пока открою ворота. Меня больше другой интересует. а, Конечно, попробую пролезть. Ты молодец. Людям помогаешь. Красавчик. Но... Пистолетный под. Пат... Пацаны, слушайте. У меня, походу, есть шанс. В этой жизни. Чего ты достичь? Так. Это общественный толкан. Реагент. Общественный... Реагент в общественном толкане, вы понимаете? Так, ну слушайте, я пролез, мне надо попробовать открыть ворота Но сначала дайте-ка я осмотрюсь Герб с девой Деталь барельефа, на которой высечена прекрасная дева Нет а... а, там один из гербов Прикручено, можно пробовать открутить Хорошо, давай попробуем Нам нужна отвертка, значит ну или хотя бы что-то металлическое, что можно туда просунуть Что, что, что? Что ты говоришь? А, я, я просто что-то завтыкал, не увидел то, что там было написано Заперто с другой стороны Блин Здесь ничего нет, да? Нет, здесь тоже, здесь тоже ничего нет, но давайте откроем ворота Впустим их, что ли? Главное, чтобы эти сволочи сейчас не набежали Идем! Скорее! Скорее, скорее! Давай, мужик, давай, у тебя, у тебя все нормально, выживешь, выберешься. Побыстрее ты не мог. Слушай, ты, блядь, еще и недоволен. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь ведь безопасно. Правда? Я-то откуда знаю, здесь первый раз так-то. Знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Мать миранда всегда защищала нас. Но... Не отвечают. Ай. Отец? Больно. По-моему, твоему Нам папе нужно конец. Слушай, я бы с удовольствием бы туда попал внутрь, но тут не открывается ни хрена. Эй, кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза? Открой мне, это Елена! Ой-ой-ой. Тише, тише, тише. Тихо. Не ори! Они могут услышать! Юлиан, Кто это? Это друг! А ну назад! Мужик, полегче! Юлиан, бога ради, впусти нас! Нет, они чуют кровь! Ты погубишь нас всех! Да отец они умирают. сюда не залезут, если ты, блин, пропустишь нас! Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика! Хватит! Они наши друзья! Прошу, входите! Нужен. Сюда. Ты не из деревни. А, нет. Я, Итан Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Да иди уже, хватит на меня за свой свою двустолку направлять. Вали, давай. Двигай, двигай. Раз ты друг Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. Спасибо, спасибо. Жди здесь, я схожу к остальным Слушайте, а у вас тут мило О, печатная машинка, можно сохраниться Слушайте, я не знаю каким образом, но я Смог э -э С первого раза сюда добраться В тот раз, когда я пытался записать мне ничего не получалось Луиза, они снова пробрались и унесли скот Если так пойдет дальше, боюсь нам до конца зимы не дожить И Эрнес до сих пор не явился Везде его обыскались Неужто матерь Миранда отреклась от нас? Ты бы нож убрал, слушай. Что я что? не успел посадить. Нож убери. Ну нож убери, Вася. Блин, слушай. Я... Вот все, молодец, <сас> сам убрал. Вот сюда, все уже ждут. О, да я смотрю Это у вас Чужаки. нас всех перебил, Антон, он друг Леонардо и Елены И без него бы справились Да, конечно Я прошу. Фига у вас тут, конечно На что никто не пришел целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Ты че? Да кто здесь Ты че здесь разошелся? Сядь на место какой это? калека Тупая Плакса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 вместе. Боги, услышьте нас? нас! Взываем мы к вам с почтением. Дивитесь из пучины темноты, темноты что чтобы разрешить наши судьбы, да взойдет в ночи жуткая луна. Мы, мы приносим жертву вам, и мы приносим вас в, вас в, в свет, жизнь, в жизни и в смерти. Мы, мы славим, Матерь Миранда. Миранда. Что за Матерь Миранда? Кому они молятся? Наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва? Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу... Она больная, там же крыша пойдет Да, я заметил В ее преданности Если это спасло ее, то поможет и нам ты чего? Ты чего? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Нет! О! Какого... Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Дверь закрывай, придурок! Все, валите отсюда! Бегите, бегите, бегите, бегите! Дочь спасает! Его дочь спасает! Твою мать! Держись, держи, Итан! Молодец. Это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Уходите, уходите, уходите скорее. Елена, Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Он был обречен. Нам его не спасти. Слушай, ты молодец! Меня. Ты молодец! Нам нужно выбраться. Мы сможем. Слушай, ты молодец, молодец Надо выбираться Девчушь, молодец, красава, спасла Ну да что это было, какого хрена? <laughs> что такое? Это проклятие какое-то, что ли? Или это как Авелина, типа, в прошлой части у них там Заражает их своим даром? Может, Мать Миранда это, типа, что-то из этой серии? А, прикиньте, короче, окажется, что мать Миранда это... Мать Эвелины из прошлой серии. Слушай, ты бы здесь не оставалась одна, ты бы лучше со мной бы пошла. Так, у меня 10... 17 у меня патронов. Тут дом горит, нужно что-то делать. Блин, я за нее переживаю. Потому что она вот там вот стоит одна. Как бы ее кто не утащил. Эм. Что нам нужно сделать? Нам надо найти выход, что ли, или... Так, патроны для дробовика. Картошечка. Может, перекусишь, что? Г... Ключ от крозовика, пацаны. Я понял, спасибо. А... а, вот, изучить можно. Отвертка! Ой, слушайте, это вообще балдеж полный. Мне надо выбраться, открутить те болтики. Черт! Шурупчик. Быстро разгорается. Так, ключ от грузовика. А ты хоть управлять ты им сможешь, потому что я смотрю, как вообще корыто. Что ты задумал? Отойди. Я попробую сломать. Ну давай. Поехали. Дерьмо идея, слушайте, вам бы побыстрее, огонь так-то. Да, да, да, я, со мной все нормально, давай выходи. Надо выбираться, Надо выбираться, давайте выбираться, чё? Это хотя бы что-то. Поехали. Держись, залезай. Идем. Пойдем. Спокойно. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты добр. О, тут завалено. Семья в порядке? Надеюсь. Когда вы? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, Давай, выдержит. Держи ее, держи, все хорошо. Там есть окно. Вон, это выход. Слава богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить. Их там много. Буду эй, сейчас защищать. Эй, не говори Другого так. варианта нет. Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет, в нем нет ничего, лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, богаты. Мне не нравится этот звук отец. ни хрена. А. Елена, нет, отец мертв, это уже не он. Елена! Поставь меня! Отец. Нет, стой! <служа> давай, давай, давай, держись, держись! Стой там! Прыгай, прыгай, прыгай! Дай мне руку. Ну прыгай! спасай дочку! Нелен, я тебя вытяну. А -а -а! Давай руку! Нет, нет, нет, нет, нет! Спасайся! Блять! <салкивается> вот вроде персонаж почему все вокруг умирают? Почему-то вот вроде персонаж не особо колоритный, но сука я уже к ней привязаться успел. Я, я ни хрена не понимаю. все хорошие люди дохнут блять я... я не понимаю да я разделяю твою грусть тита мне тоже блять что-то печально как-то это бред какой-то какого хера это снова началось а, черт. Блин, что-то меня прям как-то тильт пробрал. Очень жалко. Ну давай, что откручиваем. У два патрона. Ох, п! Мам, ты чё, ты нормальная вообще, нет? Кто это? Что это было? Слушай, может давай не будем выяснять? Может просто это. Пойдем к этому, к замку Димитреску, откроем дверь и, и все! И, кстати, куда она делась И эти твари, кстати, куда-то тоже делись, я их тоже здесь не вижу. Выгла... Опять эта чокнутая бабка. Бабуля. Смерть... Слушай, а это не ты, случайно, матери Миранда-то? Бабуля. Да, я, бабуль, понял, что у тебя не все в порядке с головой. Ладно, пойдем. У нас тут... Что-то у меня провисло сейчас очень сильно. Бывает. Так, а изучить герб с девой. Вращать. Эм, вот. Да бляха. Я же поставил. Вот. И герб с демоном. Эм, Дайте-ка сейчас пока подумаю, как тут... Вот так вот, наверное, да? Да, вот так. Слушайте, я неплох. Слушайте, ну мы все, мы добрались до замка Димитреску Мне не нравятся Димитреску. эти вороны. И смерть, да. Уйди. Это напоминает чем-то подвал дома бейкеров, кстати. Посмотрите, видите эту жуть? Это вроде всего лишь обычные камни, но выглядит как-то жутко. Тут хотя бы нет расчлененки и человеческих кишков. Изучить я понял. Мы это обязательно изучим. Но сначала я хочу вот сюда зайти. Сюда можно? Понятно. Как всегда. Ну, погнали. Давай. Надо Ё Ты откуда взялся? <свистые> я думал, никто не выжил. Ты, видно, не слабак, да? А ты что за мудак? Оу! <свистые> oh, <свистые> так ты не местный. Еще лучше. Матерь Миранда будет очень... Какой черто творится? Почему здесь одни больные придурки? Тут есть, хоть один нормальный человек. Да не ной. Почти пришли. Да я ни слова не сказал. Че ты блин, начинаешь, мужик? Ты меня типа на съедение отправляешь, да? А ты что за мудак? Хороший вопрос. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. Ну я не иностранец. Нихера себе, дочери. У тебя дочери. Мы с дочками пустим на настрой и наполним ею для вас, попали. То есть. Да заткнитесь, нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше отдай его мне. Какие у тебя симпатичные, красивые девочки. Нам разве важны хлеб и зрелище?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 Это ты противишься решению Миранды. Для тебя твои железки важнее, чем любая. О, Что у вас тут Что творится? Ты живешь, и тебе мало. <смех> э, меня не хотите спросить? Да, реально. Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь. Спасибо. Твари <смех> и господа! Кас веселья! молот Давайте убери убери молоточек из какого детеста Итан Уинтерс готовься нет, стоп! что 10, мне надо 9 8 7 6 это у меня 5. время на то чтобы свалить да прыгай уже давай у тебя времени нет Ты специально до единички подержал? А вот теперь бегом Бегом! Беги, беги, и Хреновые у вас тут игры, капец просто Мать твою Выноси, выноси! Голодные игры, игры на выживание Да ладно, это было не сложно А вот это уже посложнее Ой нет нет, нет, нет, нет, нет, нет, прыгай вниз, прыгай вниз! Прыгай вниз! нет, нет, нет, нет, нет, нет, страховку не купили. нет, нет, нет, нет, Вообще не нравится. Давай, там, вставай быстрее. Надо думать, что делать. Так, давай подумаем. Думаем, думаем, думаем. Сюда идти не вариант. во во, -во тут есть. Тут есть. Тихо. Во-во, все. -во, все хорошо, успеваю. Так, так, бегом, бегом, бегом, бегом. Они не ты ну, спасибо, блядь. Оу, ты, же не надеялся, что я тебя отпущу? ты что, охренел? Нет. Эй-эй-эй-эй-эй! Поэтому мы начинаем изумительный уницины, кровью финал! <свистит> Обожаю успешный фарш по американски А вот хрен тебе с маслом, а не фарш по-американски, сукин сын. Вроде же. Ну, Что-то кажется, это поры до времени. Что, да? у психов? О, у меня есть оружие, пацаны, оружие есть. Патроны пистолета хорошо Я не знаю, что это Съебанутые люди здесь находятся Но это было весело, ладно, я соглашусь эм. Не нравится мне это Мне в принципе это место не нравится Обитель дебилов Ну, хотя это обитель зла, по сути но, Ну, вы поняли, короче Так, туда ты не протишнешься Ну, значит, только дверь открывать а, кстати, мы вышли прямо в то же место, куда пришли изначально Если сейчас это падла опять здесь появится Вот это у вас механизмы Слушайте, впечатляющие, я бы сказал, реально Это чучело, все хорошо Погоди, стой, так я же...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 Я ничего не хочу сказать, но ты мне кажешься Что подозрительным. Это? Да вот. Нет, я обычный торговец. Здесь я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем. Да, это на, на золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич и женщина с огромными Здрасте. глазами. Сэр, для вас прибыл подарок. Оружейное. Кошелек Герцика продается, все, у меня 560... Э, я не знаю, что это такое. Дополнительный груз увеличивает количество ячеек для предметов снаряжения. Научитесь изготавливать патроны для дробовика с помощью мини-создания. Много. лекарство кстати, нужно. Ага. Спасибо. Отмычка. Спасибо. Вездесущее украшение для пистолета. Болтается, радует глаз. Получите полевой набор. Хорошо. Оружейная А, тут улучшение есть себе! Мычка Что-то еще есть э -э, Ну тут патроны Кстати, мне бы вот патроны э -э, У меня 21 И запас 15 Мне бы дробовика Купить а, что такое? Вот на что вы глаз положили. Спасибо. Благодарю за покупку. Угу. Я могу установить любые модификации наружу за очень скромную мзду. Скромную шесть тысяч, это скромно? Спасибо за покупку, сэр. Э, тебе спасибо. А мне постоянно надо будет к тебе сюда возвращаться, чтобы что-то купить или ты может будет будешь внутри где-то? Короче, творится какая-то полная жесть. <Слышь> Слушайте, а здесь мило? Вот вроде вокруг одни какие-то ненормальные, но место жительства у них очень даже симпатичное. О -о. Это что, Гоголь? <с> Ладно, я пошутил. Конечно. Не похож. Капец, у вас тут все достаточно дорого-то. Я пока не знаю, куда я иду, я просто хожу. <смех> <смех> мне не нравятся эти звуки Нет, пока что Resident Evil Village не страшный То есть меня пока не пугает Ну, конечно, заперто Меня он пока не пугает, но Единственное, что мне очень сильно грустно стало от смерти этой девчонки Прям как-то меня это даже... О. Расстроило сильно так, здесь можно сохраниться. Давай перезаписывать я буду все-таки данные. Нет, стоп, это не все. Здесь версия для сферического предмета. Лабиринты Норштейна. Норштейн, искусный мастер 19 века, на родину он считался еретиком. Он долго странствовал, пока не поселился в глухой деревне. Там Норштейн построил четыре лабиринта. Замок, дом на холме, водяное кресло и железную башню. Завершив их, он представил пистолет к виску и покончил с собой. Вот это я понимаю Все сделал в жизни Так, дальше что? Лабиринты уникальные Для управления каждому нужен особый металлический шар В каждом находятся кристаллические кости Якобы останки четырех любимых жен Я говорю, здесь тут, тут, тут нет адекватных людей Ну нету их тут Тут все какие-то ебанутые, больные так, это, я так понимаю, вход. Да? Укрой маской слепой взор ангелов, чтобы спасти свою не увидел дальше. Шкуру или что? Ищешь розу? Это Маргарита Бейкер вернулась. Эээ! Серп убери! Серп убери! Ну что ж, тебя постоянно по конечностям бьют. Мне даже жалко Итан, Его постоянно бьют по ногам, по рукам. где Димитреску меня притащили или Мама, что? прими добычу. Дочки, ну вы да. Так заботливы. Это же Деметреска, ее ж так зовут. А ну-ка, посмотрим. О, о, это Нувинтерс. Ты сбежал от моего братца и его забав? Ну посмотрим, каков ты. Да, мама, да. Мне что-то не нравятся вот такие ваши игры вообще.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 Не надо. <свят> <свят> то, что, что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Нитон <свят> Уиндерс. <свят> <свят> Отпустите меня! Отпустите <свят> <свят> меня! Тогда я понимаю гостеприимство. Вы ебанутые! Ну, давай, там что-то делать надо. Нет, нет, нет, только не так. Я тебя прошу, только не так, у меня уж руки заболели. Лекарства давай, как старые добрые. Фу, блядь, я, я не знаю, что здесь творится, что здесь при... Сокровище находится в снаряжении. Кроваво-красный бокал Дмитреску. Да, это Димитреску у нас. Эм... Может, за ними туда не стоит идти, а? Ты есть оружие. Отмычка есть. Опа. Патроны дробовика. Кстати, по-моему, я подрасрал свою единственную отмычку. Да. Заперто с другой стороны. Слушай, а вот здесь ты не выберешься, кстати? Может тут... Может, тут не камин? Слушайте, да я хорош сегодня, я смотрю. Так, ну, Итан, ты молодец. Ржавые обломки, кстати, для патронов пригодятся. Ну, я так понял, в принципе, наверное, нужды в создании патронов не будет, потому что тут торговец приехал. Кольцо с бордовым глазом. Здравствуйте. Сейчас из-за угла вот хэнь сволочь вылезет. И заставить меня помолиться всем богам. Ну, нам, наверное, сюда. Куда они забрали розу? Мне это не нравится. О, привет. <связано> О, привет. <связано> Зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. <coughs> Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично. Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Друг повезет. Да и кстати, купите что-нибудь. Нет, спасибо, у меня все есть А по поводу твоего вот э... <смех> Зайди в покой к Димитреску Сам бы попробовал О, что это у нас такое? Нет, здесь-то использовать нельзя А может вот здесь вот можно? Нет, здесь тоже Я просто не понимаю, что здесь должно быть Ладно Давайте посмотрим Зал четырех Комната торговца Спальня Зал 4. Найти покой Димитреску Хорошо Давайте, ребята, на этом с вами закончим э -э Эту серию Просто не хочу делать часовые серии Я сейчас сразу пойду записывать тогда вторую Потому что игрушка мне очень нравится Затягивает э -э Прикольно Не страшная, правда, пока что Но я думаю, это поправимо в общем, да э, Как всегда, мое мнение одинаковое Здесь э, просто какой то полчища не, ненормальных людей Если, Ну, вообще, это не люди, мне так кажется Больше Ладно э, Продолжим в следующий раз э, Всем спасибо, кто посмотрел, кто досмотрел до этого момента Спускайтесь в комментарии, ставьте лайки, дизлайки Как вам... На ваше усмотрение, так сказать Все До следующей серии, ребят, всем пока-пока